Приветствую, мой любимый зритель. Сегодня по многочисленным запросам, продумав хорошо интересующую вас тему, я выбрала одну из них. Это тема «Он и она». Интересует в основном чувственный аспект. Поэтому я решила сделать такой расклад. Он и она ⁇ мы звездная память друг друга. Так как я певица и очень люблю чувственные песни, которые живы и будут жить во все времена. Одна из таких песен ⁇ песня Анны Герман ⁇ мы звездная память друг друга. Если вы... Прослушаете этот шедевр, вы поймете, о чем этот расклад. А сейчас пару слов о том, что такое любовь. Мы очень часто, не понимая сами того, что с нами происходит, боремся со своими чувствами внутри. Это связано с тем, что реальная наша жизнь она далека от идеала, который мы рисуем себе в детстве, которым, скажем так, навеяны все сказки или фильмы лирические. И хотелось бы воодушевить вас на то, что любое чувство, которое вы испытываете, оно неспроста. Даже если это чувство острой ревности или гнева на любимого человека — или какой-то скуки. Ведь это полная гамма чувств, да, которая вам присуща. Она не может отсутствовать. И именно на контрасте с именно негативными чувствами, как вам кажется, вы острее и острее в дальнейшем переживаете чувство сближения, и эйфории, и возбуждения, и какого-то восторга при сближении друг к другу. Поэтому нельзя игнорировать свои чувства, нельзя их бороть внутри себя. Если в данном, данную секунду вы нашли себя в каком-то негативе, не переживайте, это абсолютно нормальная вещь, потому как вы человек, неважно, мужчина, женщина, сейчас вы... В любом случае, любые чувства, которые вы испытываете – это правильные чувства. Не ругайте себя за них, просто дайте им прийти, побыть в вас какое-то время и отпустите их. Когда вы отпустите любые чувства, неважно, любые чувства, которые вас угнетают, либо, скажем так, напрягают, вы поймете, что вы намного свободнее тех рамок, в которых вы находились под давлением тех или иных эмоций. И вы поймете, что есть нечто глубже, чем какие-то переживания поверхностного характера. Вот сейчас я хотела бы сделать расклад на ваши глубинные чувства, именно то, что вам никогда снаружи не, уви... не увидеть, потому что и ваш партнер или ваша партнерша, она, может быть, до конца сама не осознает, что именно она чувствует. И, скажем так, на пороге, да, вот на, на верхнем слое может показывать вам ну, не очень красивую картинку, переживаний своих, и вы будете принимать это, допустим, на свой счет. Но не стоит этого делать, потому что, когда мы чувствуем сильные эмоции, но не можем их правильно выразить, от этого и возникают перекосы. И наоборот, если вы чувствуете очень сильное притяжение друг к другу, но вы находитесь на расстоянии, то есть именно та тема, которая сегодня, звездная, да, вот звездная история, Две звездочки, которые вот они притяжением соединили здесь, на моем столике. Я вот хотела взять именно эту историю, когда люди переживают сильнейшие ощущения эйфории, страсти, сближения, магнетизма, но они не имеют возможности сейчас, в данное время нашей истории 2020 года да, быть вместе допустим, вот именно в этот апрельский, майский месяц если вы смотрите сейчас, если вы будете смотреть позже, это видео будет еще сильнее. Так вот, если вы нашли себя в этой ситуации, не переживайте, не волнуйтесь, я сейчас все посмотрю на колоде Ленорман. Она очень, да, кстати, хотелось бы еще перейти на чувственном аспекте, на дальше на колоду магии наслаждений. И я вам покажу, насколько глубоки могут быть ваши внутренние ощущения друг друга. Если вы реально расслабитесь, почувствуете своего человека, почувствуете его немысленно, да, вот поймите, здесь мысли, они вам мешают. Вам нужно попробовать войти в состояние, не мыслей. Что это такое? Это когда вы сосредоточены на одной точке. Эта точка для вас, для каждого из вас, своя. Допустим, я сосредотачиваюсь на голосе мужчины, да, своего любимого, либо на его глазах, на его дыхании. У вас это может быть своя точка, та точка, которая вам очень близка дорога внутренняя, то есть не то, что кто-то что-то сказал об этом человеке, либо вы там что-то когда-то слышали о нем, нет, не чужое мнение, а ваше именно собственное внутреннее тот посыл, тот порыв, который вас соединяет. Вот вы, пожалуйста, войдите в этот канал, присоединитесь себя к этому человеку и его к себе, и вы почувствуете сразу вот это сближение, магическое колечко, который да, ваш мир, который космос вас ваш, в котором есть только вы. И вот именно эта магия добрая, вот такая вот, понимаете, она со знаком бесконечности, потому что именно это вас сближает. Не какие-то бытовые... «Я тебе, ты мне», да, или там «Он мне полезен тем-то, а ты мне полезна тем-то». Не вот это вас ближает, а то, что нельзя выразить словами. Иногда даже стихами и песнями это сложно выразить, но если вы это чувствуете друг другу, то вам не страшны ни расстояние, ни время. Даже, может быть, в следующей жизни вы встретитесь, потому что слишком друг друга уже... Одно целое. В общем, одним словом, в одно целое. Сейчас я буду тасовать колоду Ленорман. Пожалуйста, воспринимайте мои подсказочки как помощь и постарайтесь расслабиться. Для вас, для вас это должен быть какой-то красивый как бы бриз такой, знаете, приятный, ароматный такой магический какой-то Рассказ который вызовет у вас удивительные ощущения внутри. Вот, собственно, цель, цель того, что вы зашли, да, вы хотите почувствовать что-то. Вот здесь вы сможете это сделать. Поэтому, пожалуйста, я вас уже начинаю ощущать. Я очень рада, что вы начинаете расслабляться, напряжение снимать, особенно после долгих размышлений о наших в реалиях я, я очень рада, что у вас это начинает получаться. Я вас сейчас начинаю чувствовать. Да. И сейчас мы посмотрим. Если вы женщина, то вы будете видеть в мужском синтификаторе карты, да, мужчине. Вы будете видеть его позицию что и как происходит. Если вы мужчина, вы загадываете сейчас любимую женщину, точно так же ваша карта мужская, вы будете видеть свою позицию в раскладе, и я буду рассказывать о женщине. А я как бы для вас, для всех, для нее и для него буду говорить. Не знаю, что сейчас будет, правда, не знаю, вас много, и я постараюсь учитывать все варианты, всех тех душ сердечек которые меня видят и ощущают ну что ж начнем я сейчас выложу расклад и только после этого начну его трактовать а вы просто представляете себе что вы смотрите представляете Смотрите на карты, они у меня очень красивые, как вы видите, яркие. Они помогут вам войти в каждую карту, в, каждую, в каждый образ. И вы очень многое сейчас поймете. Самое главное, почувствуете. Расклад я делаю гран табло на все 36 позиций, поэтому... Вам очень многое откроется друг от друга. Конечно, я уже вас всех чувствую. Я даже испытываю какой то знаете, мурашки от того, что я здесь вижу и чувствую. Вас у вас очень много боли внутри. И мне прямо как-то не по себе становится. Постараюсь вам помочь. Не волнуйтесь. Исход расклада, я вижу, уже начинает выравниваться ситуация у вас. Очень неплохой исход. Не переживайте. Да, я очень рада видеть исход расклада. Расклад просто потрясающий. Очень говорящий. Я буду иногда прикрывать карты, какие-то карты вы не будете видеть, для того, чтобы вам было понятнее. Но опять-таки цель э, моего сегодняшнего видео показать вам карту, чтобы вы в нее вошли, углубились, пока я буду о ней говорить, да, позиционно. А, а не в том, чтобы понять принципы расклада. Это вам не нужно абсолютно. Это достаточно сложно. И этому надо посвятить не один год, чтобы это понять. Поэтому здесь не в этом задача. Почувствуйте себя и его. Если вы мужчина, то вы, вы вот этот вот э, красивейший мужчина в этом поле да, символов. Если вы женщина, то вы вот это вот... Очаровательное существо. Еще раз, да, смотрим на эту картину. Ну что ж, начинаем. Самое начало ваших отношений, начало, начиналось а, с удивительного ощущения того, что вы, внезапно встретившись, многие из вас, столкнулись с тем, что вы не ожидали эту встречу. Она была для вас удивительно неожиданный по карте леса да? что это значит во-первых она была ключевая вот дом лесы она была ключевая в вашей жизни то есть она должна была произойти где бы вы сейчас себя не нашли в каком возрасте, в каком статусе, в каком положении знаете что друг для друга ваша встреча была ключевой она изменила по карте крест вот это новая встреча друг дружку, да, изменила полностью вашу жизнь. А дом нашего корабля находится вот в данном случае а в позиции сердца, в позиции кольца. А вы соединены. Вы соединены, вот у нас колечко, да, вы соединены судьбой, потому что это дом судьбы. Когда вы встретились, вас судьба соединила сразу. И это произошло для вас Странным образом вы не поняли этого сразу, поэтому карта лисы выпадает. Вы это поняли намного позже, но вы сразу что-то испытали такое необычное, но осознали вы это, конечно, не сразу. Дальше у вас начались трудности по карте крест, трудности, потери в доме. У кого что, да, я не буду сейчас углубляться, какие потери, потому что вы все их пережили уже, дай бог, это прошлая позиция. Вы их пережили, и вам это сейчас ни к чему слушать и, так сказать, забивать голову прошлыми потерями или какими-то неудачами. Вы были не вместе, у вас как бы тяжелый... Тяжелый рок, что ли, сгустился над вашими отношениями. Что-то у вас не получалось. Не получалось долгое время. Не было какой-то, знаете, вот ощущения, что отношения есть, там они развиваются. Вы очень переживали. Очень переживали по поводу этого мужчины. Мужчина переживал по поводу вас. У него в голове постоянно была тяжесть. Тяжесть утраты вас. И, и в принципе вы ничего бело светого не видели, да? как кстати мужчина был в этих переживаниях, так и девушка. Но у девушки более светлое понимание своей жизни, поэтому над ее головой, вот ее мысли, да, у нее были скажем так более проясненные ощущения того, что происходит, почему происходит и что нужно делать. Мужчина же находился в неведении. Здесь я, кстати, вижу и магические воздействия по отношению к мужчине, к сожалению. Да? вот несколько карт сочетаний. То есть, не всегда, не у всех это естественно, но опять-таки это позиция прошлого, мы можем на ней не углубляться. Что происходило дальше? Дальше вы поняли, что у вас происходит какая-то трансформация внутренняя. Вы начинаете менять свои жизни вдалеке друг от друга но при этом не утрачиваете связь с друг с дружкой. Вот средняя ваша линия судьбы, она говорит о том, что ваш союз, несмотря на все эти потери, он был постоянен по этой карте. Причем он основывался на вашем взаимном притяжении друг к друг другу, привлекательности. Видите, вот на чем он основывался? На вашей дружбе, на вашей мощнейшей, мощнейшей какой-то внутренней телепатической связи. Вы вы постоянно вот мужчина особенно постоянно грезил свиданиями с вами. Вы же смотрели на то, что все закрыто, закрыты дороги, переживали, видите сердечко переживало сильно и постоянно искали может быть выхода в интернет, чтобы вы в общем общались, общение ваше было через соцсети в основном я вижу, либо вы созванивались, либо все-таки как-то общались, но очень мало и в основном это было, ну, вы были закрыты друг от друга. Здесь много карт, указывающих на то, что не могли найти общего языка. Кто-то ссорился, кто-то, э, может быть, даже развелся со своей женщиной любимой. Здесь и такие варианты есть. Но потеряли, видите, потеряли как бы отношения. Но опять-таки, это позиция прошлого. Что происходило дальше? А дальше ваши чувства на, в разлуке начинали возрастать друг дружке, вас тянуло очень сильно, вы начинали понимать, что никакие партнеры, которые шли после вашего расставания, вот видите, вот партнер, партнерство, да, они не вызывали у вас, видите, три карты вот эти, они у вас не вызывали желание сделать союз, с этими партнерами, не вызывали желания эйфории. У кого-то отсутствовало чувство влечения друг к другу. Почему? Потому что партнер был. Вы постоянно сравнивали да, новых партнеров. Вот видите, по этой карте, по вот этим сочетаниям. Вы сравнивали. А с тем человеком ключевым, который остался в прошлом. То же самое у женщины. У нее было как бы закрыто сердце, видите, на ключик закрыто. И вот она думала о том мужчине, который самый главный в ее жизни. Вот она думала о нем. И вот она очень хотела, чтобы он как-то нашел к ней эту дорожку, вот эту лесенку, открыл эту дверку, понимаете. На корабле, там, не знаю, на самолете прилетел, потому что она очень сильно, особенно по вечерам, но ну, тут, кстати, днем и ночью, и он, и она, они были на связи. У них как бы вот была сильнейшая тоска вот по этой карте, да, вот их как бы разделили вот картой, 22-й, картой магической, да, такой. Называется она сомнение либо «От дороги». Но в данном случае она говорит о том, что вас кто-то разлучил. Это было неспроста, это было не ваше решение, это было, скорее всего, у многих зависть пройдется, у многих какие-то бытовые ситуации, обстоятельства, политика, все что угодно может быть. Не знаю, насилие у кого-то там над кем-то. Не хочу здесь расклад очень такой, знаете, вот ключевая позиция, вот то, что вот самое важное вы должны знать, я сейчас озвучу. Ваш союз ключевой, мужчина этот ключевой, и он сейчас очень одинок, потому что эта позиция... Того именно мужчины что он одинок одинок он почему вот вот эта вот карта 19 башня да одинок вот позиция этой башни вот если мы посчитаем вот здесь вот по нумерологии мы получим вот здесь эту позицию потому что нет вас вот вы женщина вас нет и этот мужчина это вот его дом его ряд он вам постоянно пишет письма может быть он их не отправляет может быть, он как-то стесняется. Может быть, наоборот, кому-то он пишет, и у вас сейчас пошло наконец-то по мечте да, его. Какое-то общение. Какое-никакое, но оно началось. Но он постоянно писал в своей голове, в своем сердце вам письма. И он очень одинок как мужчина. То есть он находится, если говорить о Таро, в позиции отшельника. Кто бы рядом с ним не был, ну вот эта вот позиция, вот две звездочки соединенные, вот оно колечко, да, вот видите вот. Звездочки, колечко, ключевые отношения, да, вот эта розочка, которая здесь в клетке осталась, вот, вот мужчина, который прямо вот он замерз, он как снежный миш... мишка на Аляске, ему холодно, он хочет в тепло, и вот его башня, он одинок, одинок почему, потому что чувства, чувства, вот они, они здесь, а вот эта карта говорит, сейчас их нет, и у вас карта гроб рядышком с вами, он очень хочет, он меч... о чем он мечтает, общаться с вами вот по, по карте, да, вот, вот по сочетанию ход конем. Он мечтает с вами общаться. Вы же очень хотите сердечного общения. Вы страдаете от того, что его сейчас на данный момент нет. У многих там по разным причинам, потому что у кого-то опять-таки... Здесь, кстати, я вижу у многих позиции многоугольных фигур, тоже они здесь проигрываются, не волнуйтесь. Это временное состояние, потому что эти карты, вы рядышком друг с другом, вам осталось недолго ждать прояснение ситуации. Прояснение ситуации у нас в карте облаков, да, Она находится рядом с мужчиной. Ключевое прояснение ситуации скоро по карте коса. Скоро конфликты уходят, и между вами будет гармония, близость, любовь. Потому что это карта букет, карта вот признания в любви. Вот что я здесь вижу. Позиция вот, вот этого вот ключика, она находится здесь, 33-й дом, рядом с позицией чувств. То есть ключевые чувства его к вам, истинные, понимаете, они постоянные по карте клевер. Второй дом, вот карта клевер, они постоянные. И здесь также проигрывается, что этот человек хотел бы с вами создать семью. Видите, вот аисты. В данный момент, видите, он вас очень любит и хотел бы создать семью. Еще хочу сказать, что ваш дом, ваш дом, леди, да, он находится вот в этом столбце. Здесь прекрасная карта дом. Да, вы сейчас ощущаете недостатку в доме этого молодого человека. Неважно, он молодой пожилой, там, не знаю, средних лет. В данном случае мы говорим о молодости его сердца. Вы ощущаете острую нехватку, вы ощущаете пустоту в доме, нет общения и уже так достаточно долго длится. Вам бы хотелось, чтобы этот человек появился. Он же хотел бы с вами общаться, видите, по карте Солнца. 27-й дом – это вот этот, по карте Солнца. И вот здесь вот позиция Солнца, да, 31-я 31 позиция. Он бы хотел, что? Гармонического общения с вами. Он горит этим общением. Сейчас ему одиноко, и он чувствует огромные чувства к вам, как к своему родному человеку. Даже, знаете, вот как к ребенку к вам относится, вот, знаете, как вот к маленькой, любимой девочке, которую вот там не знаю, у кого-то там, может, отцовские чувства. Может быть, кто-то сейчас загадал своего папу, с которым давно не виделся. Либо девушка загадала какого-то родственника, которого она очень любит, но там с ним что-то произошло по здоровью. Потому что здесь тоже проигрывается у многих людей сейчас, к сожалению, очень большие депрессивные проблемы. Это тут тоже видно. Поэтому вот я говорю, меня аж иногда потрясет, когда я это все открываю. Но я хочу сказать, вот мысли, мысли мужчины о вас постоянные и они тяжелые но он бы хотел новых мыслей почему потому что ему бы хотелось чтобы вот утрата вас утрата вас вот вы сейчас э, как бы сигнализируете да вот эту позицию да вот дом вот здесь вот утрата вас чтобы она приш, ну как бы перешла во встречу а встреча у вас тут рядом видите кольцо и встреча для многих это будет предложение. Да, да, именно предложение о замужестве. Потому что здесь рядышком, видите, утрата, потом идет кольцо и сближение. Сближение какое? Благородное, верное, на всю жизнь. Кто этот человек вам? Он вам друг. Видите? Вот вы смотрите на эту карту, позиция карты. А вот этой вот, она находится здесь, видите, номер восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кстати, 8 по нумерологии. Это удивительное число, число бесконечности. Это человек бесконечно вам, во-первых, дорог, а он к вам относится как, ну, не представляет себе жизни без вас. Здесь дом э, карты вот этой вот, восемнадцатой, находится в позиции сейчас карты «Букет». То есть это друг какой? Сердечный друг, который вас очень любит, и вы ему очень нравитесь. И вы ему идете по судьбе. Вот такой вот у нас интересный получился, скажем так, не очень большой. гран-табло вообще можно рассказывать целый час, наверное. Есть смысл его говорить на, скажем так, на уровне глубинных ощущений вас, не так долго. Почему? Потому что вы можете устать от этого, потому что здесь очень много позиций. Можно посмотреть и здоровье, и каких-то рабочих моментов. Мы сейчас говорили о вашей привязанности, о том, что он и вы, или там она и вы чувствуете друг другу. Вы чувствуете, вы мечтаете о, о том, чтобы вот эта вот карта гроб, да, закрытие общения, она стала, вы мечтаете об общении, о сердечном общении друг другу. У вас есть преграды, именно преграды, вот преграды, видите, преграды. В основном здесь проигрываются многоугольники. То есть у кого-то есть семьи, и вы не можете общаться. Но опять-таки карта судьбы новой, вот она вышла в итоге. да У, вас будет, у каждого из вас будет новая судьба после этого расклада. Вы сами для себя решите, что для вас важно. Я вот хочу призвать людей, которые находятся, возможно, в токсичных отношениях, которые здесь тоже я вижу, не, не тратить свою жизнь попросту. Жизнь не так длинна, как нам кажется. Я думаю, многие уже убедились в этом, что время сейчас летит очень быстро. Я хочу, чтобы вы сразу понимали, что есть такая, есть такая как бы даже не знаю, как вам в словах это произнести. Мне столько, знаете, вот столько хочется вам сказать, но это сложно сложно сказать в словах. Я бы хотела вас просто призвать, вы, когда находитесь сами с собой, не знаю, кто в душе, может быть, в ванной так сильно может расслабиться, кто может расслабиться, занимаясь любимым делом, кто, у кого-то в путешествиях приходят такие мысли, углубления в себя. Вы должны понять, на самом деле, почему вы живете эту жизнь, как вы хотите ее прожить и с кем вы ее хотите прожить. От того, насколько вы ответите сами себе на эти вопросы, у вас, в принципе, наладится ваша судьба. Потому что в основном расклады приходят смотреть люди, которые хотят ответить на какие-то вопросы, которые их мучают. И никто, ни, никакой врач, никакой психолог на это ответить не может. Почему? Потому что э, психология по большой степени это наука, которая играет с нашим воображением. Да? Она как бы нас заставляет аффирмациями поверить, что мы, мы счастливы, давайте поверим, что мы счастливы. Но если мы себя внутри не чувствуем счастливыми, нас никто не заставит поверить. Да, как эффект плацебо на, извините, два дня мы, может быть, действительно, да, мы будем повторять себе, как попка-дурак, и, и там на два дня мы сделаем вид, что пойдем в магазин, например, накупим тряпок и почувствуем себя, что вот мы счастливы. На самом деле, вот почему вот а, все вот селебрити, они несчастны? Вот вы не думали об этом? Да потому что они истинные ценности подменяют вот этим вот желанием стать знаменитыми, либо какими-то, не знаю, у меня много сейчас слов крутится, но я не хочу так долго в это углубляться, а счастлив именно тот, тот человек, который живет той жизнью, которую он хочет жить. Таких людей очень немного. Почему их немного? Да потому что этому никто не учит понимаете об этом никто не говорит я в принципе и не собиралась такие серьезные темы ну как бы затрагивать но сам расклад вот этот расклад который я сейчас вижу он вынуждает меня хотя бы пару слов вот в эту суть как бы заехать да вот углубиться и я хочу сказать вот вы потрясающие люди вот что мужчина здесь удивительный человек за его спиной, вот, вот, что он прошел уже, да? Он прошел знакомство со своим истинной мечтой в жизни, видите? Он понял, на самом деле, для чего он прожил эти энные года своей жизни. Он До него это дошло. Он как бы раз из спячки вышел, и вот сейчас он находится в состоянии депрессии, как мы видим, смотрит на эту карту, но она уже уходит. Видите, солнышко, он смотрит на то, как из туч выходит солнышко. Что такое солнышко в его жизни? Солнышко это вы. Почему? Да потому что вот карта солнышко у нас с позиции карты письма, а письмо это под вами. То есть вы идете к тому, что вы будете общаться, и вы друг к другу вот по звездам. Вот между вами звезда. Вот как раз вот тема нашего расклада, как ни странно, вот так выпало. Вы звезды друг для друга, что он ваша звездочка, что вы его звездочка. Вам сейчас не дают общаться обстоятельства всего-то, понимаете? И вам нужно это осознать и понять. Но ну, как ни здесь, как ни на этом раскладе, вы можете это понять. Кто вы друг для друга? Ключевые люди. То есть если бы вы не встретились, вы бы не поняли вообще, для чего вы прожили эту жизнь. Вот что такое эта карта ключ в данном раскладе, да, в конкретном данном тематическом раскладе. Что он видит? Он видит, какую тяжелую жизнь он прошел до встречи с вами. Потому что вот эта встреча с вами, вот она девяточка. И эта же карта сигнализирует нам о том, что эта встреча будет скоро, скоро. И вы наконец-то после этой встречи утолите жажду друг друга, потому зачем же вы все-таки живете. И свидание это будет очень скоро, потому что карта шестая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где она? Смотрите, она прямо возле мужчины. Вот, про, вот эти тучи пройдут, наконец-то. Закончатся вирусы, закончится политика, закончится для вас, для вашей пары, да? Не для всех, может быть, а для вашей пары, которая осознала это сейчас, в данную секунду. И вы встретитесь. И встреча будет какой? Вы сами видите, какой ключевой. Вы на, наконец-то поймете, что вы в союзе друг с другом. И это будет скоро. У вас будет ярчайший сексуальный опыт с друг с другом вот эта карта видите что эта карта вот это ее дом общение какое сексуальное видите то есть я ничего здесь не придумываю вот как оно выпадает так и говорю также кто этот мужчина этот человек любовь все вашей жизни вот любовь это судьба карта судьбы где она вот она карта луна карта луна это ваша женская ипостась это Ваша женская история, да. Также это может быть женский род ваш. Вот карта Луны, карта Луны рядом с картой Солнца. Вы для него Солнце, вы для него вот семья, вы для него. Он хочет от вас детей. Это все здесь видно. Этот человек полностью ваша судьба. Кто вы для него? Давайте посмотрим. Во-первых, вы находитесь в его роду, в его ряду. Вот это ваш ряд, это его ряд. Что не может не радовать. То есть вы уже в его и роду, как я ошиблась немножко, на самом деле не ошиблась, и в его ряду предсказательном: кто вы? Вы человек-предвестник того, что с ним произойдет волшебная в жизни. Почему волшебная? Да потому что исполняется его самая большая мечта в жизни. И он искал дороги к исполнению этой мечты по этой карте. Понимаете, какая интересная вещь? Вот настолько-настолько это глубоко. Я вас поздравляю, я очень рада. Давайте я вытяну на Таро еще карту, может быть, парочку, посмотрим. Я, я еще пока не знаю. Давайте посмотрим, что именно вас ожидает. Таро ⁇ магия наслаждений. Давайте посмотрим, что будет в скором будущем. Эти звездочки, которые друг к дружке светят на расстоянии. Что будет дальше? Смотрите, ваша башня, видите, башни, разрушение, ваше подвисшее состояние, подвешенное, закончится четыре жезла. А четыре жезла, четверка жезлов, это карта семейного очага вашего союза, стабильного, стабильного союза, который ничем уже не разрушить, ничем. И наоборот, смотрите, карта, видите, какая карта, суд. Что это значит? Вы кармические партнеры, Кармические навсегда. Вы встретились, влюбились в друж дружку и вас разлучили. Но вы будете друг друга всегда помнить и всегда возвращаться. Вас соединяет судьба. Здесь соединяет вот этот ангелочек. У вас должны быть дети, семья. Вот такое вот предсказание удивительное. Сейчас у двойка Пентаклей. Видите? Сейчас этот человек он постоянно о вас думает. Вас двое. Он хочет, он как бы сзади вас. Он постоянно с вами. Постоянно с вами. Я очень рада это видеть. Я бесконечно счастлива это видеть. По карте же шестерка жезлов. Вы победите эту ситуацию. Вы выйдете из этих ограничений. Вы выйдете из этих препятствий. У каждого это будут свои сроки у каждого эта башня склеится, несмотря на то, что у нас говорят, что карта башню не склеит, как там разбившийся графин, кружку, все что угодно. Но у вас, вот именно у вас это склеится. Почему? Потому что в исходе карта нового, нового свидания, которое сейчас пока, пока вам не видно. Новой семьи, удачи, чувств и свидания. И это будет днем и ночью. И вы уже по этой карте вы уже двигаетесь до встречи друг к другу, к вашему союзу. Спасибо большое за то, что вы меня поняли, услышали. Я была очень рада присутствовать при том, как соединяются эти звезды. Я знаю, насколько важна ваша любовь друг к другу. Я вас благословляю, очень люблю. И хочу сказать вам, что бы там ни было, какие бы грусти, печали иногда не накатывали, Никогда не опускайте руки, знайте, только от вас зависит ваша судьба, от вашей веры. Если веры и действий нет, то тогда, конечно, вы не дорожите друг другом. Если же вы дорожите друг другом, вы свернете горы. И уж точно эгоизма вашего, ну, который обычно разрушает отношения, не будет. Но не будет, потому что для вас дороже отношения, а не то, кто кому первый там написал, позвонил, приехал. Ведь так, ведь сейчас люди начинают понимать, что самое важное не то, что кто-то, какой-то сосед, что сказал об этом соседе, а кто вы и что вы внутри себя чувствуете. Вот это самое важное. Мы все видим, насколько люди легко предают друг друга, а потом удивляются, почему у них не складывается жизнь. Не поступайте так со своим сердцем, не предавайте свое чувство. Вот здесь вот видно, что многие предали свое чувство в ранней молодости, в зрелых отношениях, и зависли в этом, зависли в страданиях. Но вот эта карта четверка жезлов, она мне дает четко понять, что ваша история, ваша история, те, кто меня сейчас услышал, она закончится только вот этой бешеной страстью и любовной сценой, которую вы очень давно ждете. Я вас поздравляю, очень люблю и считаю, что никогда в жизни, никогда в жизни вы больше таких ошибок делать не будете. Всего вам доброго, сладких, каких-то ощущений новых вибраций в теле, в вашем сердце. И постарайтесь эту жизнь, которая вам дана, прожить как большой подарок. С вами была ваша Елена. Пусть вам везет. До свидания.